Петрович, как подготовиться к вакцинации, какие анализы нужно сдать и кому вакцинация строго противопоказана? Наверняка есть и такие. А, смотрите, что касается вакцинации, да, то прежде всего нужно убедиться в том, что человек здоров. Да, и для этого самое простое это общий анализ крови. Да, для того, чтобы понять, есть или нет воспалительные какие-то процессы в организме, угу. а, нужно сдать тесты, которые позволили оценить, болел человек или нет, может быть перенес бессимптомно, да? То есть это те же, все те же тесты на антитела, да? рекомендуется М и G антитела, G лучше количественные, потому что их потом в динамике легче отслеживать, как они изменяются, в том числе после вакцинации а М для того, чтобы понять, нет ли сейчас острого процесса, mm -hmm. вот, именно коронавирусного, да, чтобы не произошло наложение активации иммунитета на начинающиеся заболевания. Ну и в принципе рекомендовано еще, наверное, сдать мазок, зева mm -hmm. и носоглотки на ПЦР, вот, на коронавирус для того, чтобы как раз нам не пропустить самую раннюю стадию, когда еще мы не видим ни клинических симптомов, ни появления антител. Хотя на сегодня в рекомендациях Минздрава любые, по большому счету, анализы не фигурируют как рекомендованные к сдаче. Но вот с точки зрения медицинской именно, да, вот с точки зрения логики, то организм лучше проверить перед тем, как любую вакцину ставить, в том числе вакцину от коронавируса. Угу. А, знаете, Павел Петрович, я расскажу вам историю. Я прививался, после этого сдавал анализы, чтобы выяснить, ну есть ли у меня антитела или нет. И, честно говоря, вот э, в том э, листе бумаги с результатами анализа мне вот лично ничего не было понятно. Пришлось перезванить специалистам уже и спрашивать, а что же означают вот эти минусы, G, M, вот это все плюсы и вообще болею или нет. Как расшифровать свой анализ? А, ну, здесь на самом деле сложность э, есть, наверное, да, действительно, для людей, которые не, пос... не, не погружены совершенно, да, не посвящены. А, те, кто следит за, скажем, состоянием, да, и регулярно сдают анализы, они, им проще в этом ориентироваться. Вот. Но в любом случае, да, у нас на сегодня из всего пула анализов, если мы говорим про коронавирусную инфекцию, да, а, можно их разделить на... Четыре группы, да, то есть это анализы на непосредственно выявление вируса методом ПЦР, методом антигенной, антитела М и антитела G. Вот, собственно, вот четыре таких вот теста. Да, соответственно, что каждый из них дает антиген и ПЦР методом да, РНК обнаружить вируса. Позволяет обнаружить, есть ли вирус здесь и сейчас. В наличии, в той, скажем, локации, где его ищут. Чаще всего это носоводка и зев. Это самые доступные, да? более точные. Там, это бронхолегочный лаваш, да, когда материал из легких достается практически. Но это уже делается в стационаре, для подтверждения диагноза и так далее. Делается редко. Есть вообще экзотические вещи, которым в последнее время на Западе и на Востоке уделяют много внимания. Это анализ кала методом ПЦР. А у нас пока это все не очень распространено, поэтому для нас пока основной материал это носоглотка и зев. Антиген это поиск, собственно, белков вируса, тоже там же в носоглотке и в а Просто тесты они менее чувствительные чем метод ПЦР, да, и у них окно эффективного использования, оно меньше. А антитела, есть М, это острый процесс. Они все на сегодня качественные, то есть плюс или минус, обнаружены, не обнаружены. Если M, антитела обнаружены, значит, имеется, имеет место либо острый процесс, либо его начало, либо там, завершение, выход в фазу выздоровления, может быть, да, с последующим. А антитела G они тоже, они как раз есть качественные и количественные а качественные когда выдается либо обнаружено опять же не обнаружено иногда сопровождается цифрой так называемого коэффициента позитивности или КП mm -hmm. да, сокращенно это такая суррогатно-количественная оценка То есть, по отношению к отрицательному контрольному образцу Насколько вот образец более положительный, чем отрицательный, вот если так можно выразиться. Да? А чем не очень удобен <coughs> качественный формат, тем, что его очень сложно оценивать в динамике. А, да, изменения коэффициентов позитивности сопровождают изменение количества антител. Но не всегда изменение КП в два раза соответствует изменению уровня антител в два раза. Потому что нет четкой линейной зависимости. между ними. Mm -hmm. а, а вот когда мы говорим о количественных антителах, да, о количественном формате, то здесь уже в, в любых единицах там, на миллилитр крови мы выражаем некую цифру количественно. И вот здесь ее можно оценивать в динамике. Достаточно легко. Если уровень их снизился вдвое, да, был там, например, тысяч, стал там 3000, да, там 3,5, то это значит, что уровень антител действительно снизился вдвое. Здесь это действительно значит. А если у нас коэффициент позитивности был 20, стал 10, это не значит, что антител количество уменьшилось в два раза. Вполне возможно, что их уменьшилось в количество в 3, в 5 раз или наоборот там... Уменьшилось процентов на 20 да, но мы не знаем, насколько. Угу. Ну вот если э, упростить, вот это все я понимаю, что анализы упрощать нельзя, но вот если упростить для обычных людей сказать: Вот у тебя плюсик возле G, это значит, ты переболел. Вот у тебя плюсик возле М, это значит, у тебя активная фаза, верно? Если совсем коротко, да. Вот М это активная фаза. Есть М антитела, которые определяют, в том числе после вакцинации. Да. А G, это может быть либо активная фаза, либо это после перенесенного заболевания, либо угу. после вакцинации. Угу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот если человек не ставил вакцину, а нужно ли ему проходить тестирование? Я бы рекомендовал пройти тестирование да, с одной простой целью. Потому что даже люди, которые клинически. Не, не, не было проявления инфекции да, Не переболевших Якобы Они могут переносить это заболевание Бессимптомно Они могут оказаться носителями этого вируса да? Они мо, могли перенести Это заболевание там на ногах И не, не знать об этом да? а. И для того чтобы понять С чем мы приходим к вакцинации С каким уровнем антител Мы приходим к вакцинации для этого, конечно, лучше, все-таки, уровень тела. А, Павел Петрович, я правильно понимаю, что в инвитро делают абсолютно все виды этих анализов? И человек может в любое время к вам обратиться и в течение какого, кстати говоря, времени он получит результат? А, смотрите, в инвитро мы делаем все, кроме антигенного теста. Сегодня анти... тест антигенный на коронавирусную инфекцию мы не выполняем. Ну, есть определенные, скажем так, на эту тему, но несмотря на то, что тест разрешен и даже в временных рекомендациях рекомендован к применению, да, ну, мы сегодня его не делаем. А, возможно, что там, в ближайшее время это и будет исполняться, да, но пока нет. А что касается еще раз других тестов, да, еще раз, у нас есть МАЗОК на методом ПЦР на коронавирусную инфекцию, у нас есть антитела класса М для острого процесса. Есть антитела класса G к спайковому белку. Здесь, кстати, тоже следует отметить, что антитела G бывают разными. И это иногда вводит пациентов в заблуждение. Вот, да, и здесь доктора должны, конечно, объяснять людям. G есть к спайковому антигену, и G есть к нуклеокапсидному антигену вируса. И дело в том, что антитела к нуклеокапсидному антигену вируса, они появляются либо у переболевших, либо на сегодня данных нет, но в теории должны появляться после вакцинации вакциной Ковивак Чумаковского института. Mm -hmm. Потому что она использует цельновирионные так называемая цельновирионная вакцина, где используется целый убитый вирус, в том числе и внуклеокопсидный антиген. Есть похожая вакцина китайского производства. Вот. Но в основном большинство вакцин, которые сегодня в мире используются, в том числе и в России, да, они нацелены на спайковый белок, поскольку при помощи этого белка вирус проникает в клетку. Ну тот же знаменитый спутник, да? Вот, он да, на спайковый. да. Угу. спутник, эпивак, корона, но про него отдельно, да. Модерна, Файзер, так или иначе, они все направлены на С-белок. Для того, чтобы в организме сформировался иммунитет, именно адресованный к С белку, чтобы препятствовать проникновению вирусную клетку. Если, опять же, упростить, мы пытаемся все упростить, чтобы людям mm -hmm. было проще. А если человек привился, предположим, спутником, то ему нужно делать спайковый анализ, правильно? Совершенно верно антителак с белку uh -huh. да к спайковому антигену то есть если он идет куда-то сдавать анализ он должен сказать врачу знаете я привился спутником поэтому вот да, совершенно, знаете, делать, да? uh -huh. совершенно верно вот то есть действительно нам нужно знать чем пациент привился да либо он не привился а например после заболевания хочет проверить уровень своих антител да и здесь если после вакцинации рекомендованы только антитела к с белку да к спайковому то после заболевания рекомендовано мониторить и спайковый, и нуклеокапсидный к N-белку угу. а, а Дело в том, что N-антитела к n да, они появляются, могут чуть раньше даже Несмотря на особенности вируса, да, что он S-белок у него снаружи, да, казалось бы Но, но а, по последним данным они и быстрее исчезают и поэтому бывают ситуации, когда пациент приходит после болезни, сдает антитела, и он говорит: "А у меня же они отрицательные, как так? Они просто уже покинули организм, вот. И именно антител в свободном виде, что называется, в крови их нет. Но антитела к эс белку часто еще продолжают циркулировать. И поэтому Антитела к нуклеокапсидному лучше использовать для подтверждения заболевания. С вилку, для контроля иммунитета и, соответственно, до и после вакцинации. Угу. Понятно. Тогда возникает встречный вопрос. А если человек переболел, то есть он об этом точно знает, у него были все эти симптомы, а нужно ли ему прививаться? Ведь у него вроде как и есть уже антитела. А, вот здесь вопрос правильный. Да. Потому что люди его задают на самом деле. А здесь самое простое, да, это контролировать уровень антител к S-белку, опять же. Они дольше циркулируют. И смотреть, как только их количество там, ощутимо или значимо начинает снижаться, а как правило, у переболевших этот уровень не так высок, как у вакцинированных, да, у вакцинированных обычно выше, вот. Как только этот уровень начинает снижаться и, скажем так, уходит ниже положительных значений, да, для разных систем это разные уровни, то имеет смысл вакцинироваться. Либо поймать уровень, пока еще не совсем упали. да, вот. Но как только они начинают снижаться, имеет смысл вакцинироваться все-таки. Угу. А скажите, вот, я знаю, что существуют такие истории, человек привился, вакциной, сдают. Анализ на антитела. Антител нет. Почему так происходит? Здесь вариантов может быть много на самом uh -huh. деле, да, больше чем один, как обычно. Первое. Пациент уча мог принимать участие в клинических исследованиях и uh -huh. попасть в группу плацебо. Он uh -huh. об этом не знает, да, до тех пор, пока данное конкретное клиническое исследование не будет скрыто, uh -huh. да когда они не раскроют карты, кто из них в плацебо, а кто нет. Да, обычно это происходит очень скоро. Вот, через несколько месяцев после э, проведения, собственно, вакцинации. Uh -huh. да? То есть, первое, он попал в плацебо. А, второе, а, он сдал слишком рано. Да? Для того же спутника а по нему просто публикации есть, да, по другим публикации очень мало. Но для спутника описано, что к концу третьей недели после первой вакцины антитела уже должны быть. И, соответственно, раньше смысла на самом деле сдавать нет. Есть просто люди, которые начинают там беспокоиться, да, там через неделю, через две начинают сдавать, да. Я же привился, у меня же антитела должны ну, бывает так, что не успевают наработаться антитела до определяемых уровней. Вот. А третье, что это может быть? А это может быть ситуация, когда организм не отреагировал на вакцину. И такое бывает. Такое бывает да? 5-10% случаев, да, когда вот нет реакции. Месяц проходит, да, после вакцинации. Нет антител. Организм мог не отреагировать. Но на самом деле не факт, что организм не отреагировал совсем. Он мог не отреагировать выработкой антител. Но, к сожалению, на сегодня, на сегодня у нас нет других инструментов понять, есть реакция иммунной системы или нет. Потому что есть еще так называемая клеточная звена, да, клеточный иммунитет, о нем говорят много. Вот, но на сегодня оценить реакцию клеточного звена иммунитета на вакцинацию, на болезнь, да, можно только в рамках клинических исследований. Потому что реагенты, которые разработаны, которые есть для оценки этой части иммунной системы, они пока не зарегистрированы в России. И поэтому в рамках исследований, да, пожалуйста, это есть. Есть диагностические наборы, они работают, и институты этим занимаются, они определяют эти вещи, да. Но вот в так называемом гражданском обороте, да, их нет. Поэтому mm -hmm. прийти к нам, например, в инвитро и спросить, сделать мне оценку клеточного иммунитета, да, вот как на, на туберкулез, да, делаем нет к сожалению мы не можем сегодня у нас нет этих систем потому что они не зарегистрированы мы их не можем использовать в медицинских целях только в научных. павел петрович ну и последний вопрос мы все уже обсудили с вами все тонкости насколько я понимаю последний вопрос вот как прозвучить предположим человек вакцинировался у него все хорошо ну, как хорошо то есть два дня он поболел как положено то есть реакция организма есть Антитела у него обнаружено через три недели, как мы уже с вами говорили. Сколько в его крови антитела продолжат жить? То есть через сколько времени нужно будет повторно ставить прививку? Здесь этот вопрос пока не имеет ответа. Угу. Да. Во-первых, любая реакция на любую прививку, на любой там, вирус, бактерии и так далее, организм, она строго индивидуальна. Да, есть, конечно, общие какие-то вещи, да, которые там, общебиологические, да, они у всех примерно по одинаковому сценарию развиваются. Но а, длительность иммунного ответа, да, а, длительность, сколько будут эти антитела держаться, они строго индивидуальны. У кого-то они держатся там, были описаны случаи после заболевания, да, что типа через 8 недель, 8 недель два месяца да, по сути антитела уже уходят вплоть до неопределяемых значений после болезни потом показано было что они там могут держаться дольше сколько они будут держаться после вакцинации пока не определено да на данный момент считается что так Эмпирически расчетно, да, там до двух лет. Uh -huh. Соответственно, но также часто спрашивают, как часто да, мониторить вот этот уровень антител. Как минимум, как минимум, да, наверное, имеет смысл там раз в три месяца, да, реже, что называется, там, страшно страшно. Да? потому что три месяца интервал достаточно длинный. Можно это делать хоть раз в месяц, да, и проверять свой уровень и динамику. Можно там поначалу измерять там раз в месяц, да, и потом начать делать это реже, в зависимости от того, как будет оцениваться, какая картина по динамике антител у конкретного человека будет нарисовываться. Но, опять же, мы не знаем, как, будет... еще раз, как эта динамика поведет себя. Она может, например, несколько месяцев идти, допустим, ровно Потом начать снижаться плавно, а потом резко уйти вниз А может там в течение Сразу там с третьего, например, месяца Постепенно начать снижаться Это будет зависеть от конкретного человека От его иммунной системы Ожидаем, что в скором времени Все-таки тест-системы для оценки клеточного иммунитета Они выйдут, да? И тогда нам будет Опять же, с точки зрения оценки иммунореактивности, понятнее, наверное, да, что а, не только антитела, да, там, длительный какой-то время, а мы сможем мониторить и оценивать еще и клеточный иммунитет, который, по нашим ожиданиям, должен быть более длительным. Клеточная память, опять же, есть и В-клетки памяти, да, которые отвечают за то, чтобы потом быстро, ну, там, поднять уровень антител при повторном mm -hmm. контакте. Но если этого не происходит, а уровень антител снизился, да, ну вот тогда оценивать, как только снизился, так же как после болезни снизился уровень антител, нужно осуществить ревакцинацию. Mm -hmm. Другой вопрос, чем осуществлять ревакцинацию, да, если ты вакцинировался, например, спутником, то пока что разработчики института Гамалеи Говорят, что повторную вакцинацию можно делать там, через 2, может быть через 5 лет да? угу. Когда, опять же, усядутся антитела к аденовирусу На котором, собственно, вирус, вирусный материал вносится в организм Тоже данных пока очень мало Потому что, ну, сильно даже, даже сегодня, когда уже прошло уже больше года да, Полтора года практически с момента начала этой инфекции у нас очень мало данных, но это с точки зрения там, жизни человечества, да, это совершенно не, никакие данные. Да? Даже если сравнивать с любыми инфекциями, которые у нас есть, и опыт борьбы с ними есть большой. Да? Вот, мы, например, сегодня не знаем, сколько антител защитит наш организм. Да, там по разным то системам считается там больше 15 единиц на миллилитр, больше 50 единиц на миллилитр. Но 50 это защищает или нет, неизвестно. 100 нам нужно, например, да, как для вируса гепатита B. Или нам нужно 1000, чтобы у нас уровень был. И тогда, когда ниже 1000, нам нужно проходить ревакцинацию. Вирус изменится со временем Он сейчас меняется Появляются там южноафриканские, британские, там азиатские, индийские штаммы и так далее вот. Они меняются Вирус меняется Как только вирус в своем изменении заденет те части вакцины, которые сегодня используются да, Придется разрабатывать новые вакцины Снова вакцинироваться и так далее а может быть вирус изменится так, что станет мало заразным. Дай бог тому. Да? Ну, будем на это надеяться. Дорогие друзья, Конверсант Южный Урал сегодня попытался ответить на ваши вопросы, которые касаются вакцинации и вообще поведения вируса, коронавируса. Помог нам в этом Павел Городечин, это заведующий лаборатории инвитро Урал. Будьте здоровы и берегите себя. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.